Всем привет! С вами я Жора, и это вторая часть обратной съемки. Так как первая часть получилась достаточно популярной, она собрала много просмотров и лайков, я подумал, почему бы и не снять вторую часть? И э, вот вы сейчас смотрите. Поехали! Tere ya, tere ya, tere ya, tere ya, tere ya, tere ya, tere ya, tere ya.